I think the girls with their nails are... всем привет ребят! ну что продолжаем сегодня зомбаков смотреть и я сегодня улучшил начал к сожалению записывать видос и как обычно прервала связь а... но я Вам сейчас покажу, что я сделал сегодня у себя. А, так, тут у нас еще нельзя обновиться. В общем, я улучшил наконец-таки, я прошел все-таки на Easy прошел 21 левел, я уже на 21 левеле открыл новых юнитов. На этот я уже получил. Кстати, надо будет посмотреть. И осталось Fire Ring Marshroom. Сейчас посмотрим, где ее вообще можно получить. Так, uh, ah, она можно так найти ее и дерево можно так найти будет. В общем, новый легендарный юнит uh, будет. Ну, конечно, я думаю, получим его. Ладно, то это такое. Uh, самое интересное, я улучшил наконец-то дракона и теперь у меня дракон uh, второго левела. <coughs> То есть, такабилите его. Такабилка. Что он теперь? Takes flight, increase attack range, and hit and fly zombies. То есть, соответственно, он у меня уже бьет и воздушных зомби. Мне уже, ну, по большому счету, если разобраться, на арене будет проще. Мне не надо будет ставить юнитов, которые будут бить воздушных зомби. То есть, у меня будет два в 1. Поехали, посмотрим на это дело. Есть у меня попытки. Сейчас проверим это. Это все проверим. Так оно или не так. Я поставлю сейчас дальше, во вторую линию. Вот сюда закинул. куриц куриц что-то оно не бьет что-то пошло не так Сейчас, может воздушные шарики будут так я даже их улучшать не буду специально шишки улучшим. Не, все-таки не работая на непротивлетающих. Что же это означает? То есть это чисто улучшение. Получается улучшение противлетающих усилялка. То есть все равно нам придется нам Включать обилку. Печаль, печаль. Я я то надеялся, думал сейчас, блин, еще и проиграл из-за этого. Эх, а я то надеялся, блин, сейчас будет прям трэш такой. Сейчас еще раз перечитаю ну, показано 0 плюс 100 то есть плюс 100 процентов странно читаем текст lightкрыса так раньше Line зомбис. Damage Boost. Возможно это boost против летающих, если усилить. Давайте попробуем. Давайте еще раз на аренку сбегаем. Посмотрим. Если не пойдем фармить следующий левел. Нет, что-то у нас летающих. Сейчас опять, сейчас опять сольемся. Как мне нравится эта арена. Такс. Смотрим. Непонятно. В общем, я думаю, здесь мы, наверное, даже ничего не увидим. Это придется идти в рейды. Непонятно. Ясно, что ни хрена не ясно. Затащили за скорость. Такс. <смех> ну поехали. Сейчас попробуем следующий лаву. Посмотрим. Посмотрим. Ну видите, блин. Печально. Я думал, блин, он будет сейчас просто тупо нагибать. Но, к сожалению, нет. Такс. Поехали сюда. Откроем. Попробуем новую локацию. Ого, нифига себе. Сколько надо? Тысячу два. 50 точнее А ч в моей пачке Мои 760 Так, что тут у нас по зомбаках Ну, в принципе О, есть летающие, отлично Поехали, посмотрим Может усиление обилки f -line, f -line, f -line. Неужто я забыл английский язык? Хотя флай через вай. Ладно, похрен. Наша задача пройти эту волну. И проверить. У Стако уже. Отличненько. Блять. Блять. Вот эти вот мелкие больше всего пиздюки вымораживают. придется подрывать что делать что делать вариантов нет 370 наносит ну не, хил, не хилый такой урон может в форме типа огня он наносит больше им? да скорее всего то есть у него домах усиленный два раза это интересно Сейчас сольемся из этой мелкой срани. Нечем ее перекрыть. А -а -а! Вот так вот. Давайте еще раз попробуем. Да, скорее всего, что она носит... домах в два раза больше в летающей форме. Ну, в принципе, это тоже круто. Мне тут придется ставить эти летающие против этих мелких. Они так вымораживают иногда. Его еще хрен словишь, падлу Больше всего вот они меня вымораживают со всех юнитов. Вроде казалось бы они медленно все лазят Блин Но это писец какой-то Опять это падла Прилетела Ой-ой-ой-ой-ой Ай-яй-яй-яй-яй -ай -ай -ай -ай -ай. Блин, и хрен нормально, сейчас набьем здесь. Надо побольше драконов. Так, еще одну. Ну, в принципе, пять драконов нам хватит. А, да, блядь, сучки! Эти мелкие... Тоже падлы вылазят отсюда. Ну реально, игрука кайфовая. Не знаю, чего ожидать. Такс. Есть у нас 5 драконов. Отлично. Делаем их летающими. Сейчас они будут у нас всех шатать. Всех, все и вся. Так, этих вперед. Баттеров. Делаем вот так вот. Поехали. Посмотрим, что летающие наши драконы сейчас будут здесь показывать. Не, ну по дамагу они вроде жесткие стали. Да, реально дамаг у них усилился, причем конкретно так. Это просто жесть. Адские драконы теперь у меня, Ребята. Не, они жесткие, реально, под усилкой. Жесть, что не творят. Ну, теперь можно, теперь можно ничего не бояться по домаху. А тут фиг кто подойдет теперь Жестяк Вот это драконище конечно Посмотрите на домах Кайф Просто кайф жестко не ну я считаю это это того стоило помучиться и не тратить ничего ради этого героя блин такой прокачки не знаю мне нравится единственно надо дожить до второго раунда чтобы применить так Вот дальше будет просто все изи В принципе, тоже несложный лавел будет, я думаю. Отлично. Станем. Просто изи. Дракончик. Ай-яй-яй, надо было не ставить туда. Поспешил, однако. Всё, набиваем очей, мало ли что там нам встретится сейчас. А, падлы забрали одного, все-таки, ну подлюки. Так, отлично, поехали дальше. Ну не знаю, просто изи проходит цела сейчас. Так, давайте этих сюда под баф. и дадим баф этому лимону и ради. Поехали смотреть. не ну это кайф просто сидишь и в кайф понимаю что ты здесь уже затащил фактически Наваливаем, ребята Посмотрите, что делается Жестко Поехали дальше Смотреть следующий лава Интересно, что это за здание Будет Не, ну этих нам при... Ой-ой-ой-ой Ай-яй-яй-яй-яй -ай -ай -ай -ай -ай. Срочно вы посмотрите на это падло. Мел... Сучка. Вы видели вот это? Это просто писец. Это просто западло. Так кайфово шли. Поэтому надо тут не спешить. С этими ребятами опасно шутить. Надо вот так бум сразу их убирать, не бояться <coughs> тратить, ну надо не спешить. Да, что-то у нас тут печальненько сейчас будет походу. успел успел все-таки успел так я не понял это он что еще живой вы что прикалываете что ли что за подстава блин это какой-то и тут надо и там надо дамажить но ну, капец Подстава на подставе, ребята. Все, слив. В общем, вот так вот. Ну, летающие драконы, это кайф. Реально. Ну, блин, интересно. Интересно будет попроходить. Ну, в принципе, такое относительно несложное лавел. Но надо будет позаморачиваться еще над выкидкой. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.